Всем привет! Это Intruder Life, и это первая серия 9 сезона, уже 9 сезона полезных видео, которые мы для вас бесплатно снимаем. Я надеюсь, что они действительно полезны. И темой нового видео на сегодня будет ремонт рычага переключения передач и крышки магнета, левой крышки двигателя. Вот она, она. На мотоциклах. Suzuki Intruder Boulevard м 109 r WZR 1800, м 1800 р Но прежде чем мы вернемся к основной теме, я бы хотел рассказать вам об изменениях, которые произошли на наших интернет-ресурсах в конце 2022 года. Мы продолжаем поддержку ранее созданных нами интернет-ресурсов, в частности, больших групп в социальных сетях и сайтов. А также в конце 2022 года мы создали канал в Телеграме, следуя современным тенденциям, и переехали из Ютюба на площадки Дзен и Рутьюб. Начиная с этого ролика, все последующие будут публиковаться сразу на трех платформах. На Ютюбе, в Рутьюбе и на Дзене. Также, если в ролике будет упоминаться какой-то товар, или я буду вспоминать какое-то видео, ссылочки на эти ресурсы, на эти ролики или товары будут появляться, дублироваться точнее, в описаниях к роликам на всех указанных трех платформах. Также на YouTube, даже для самых старых роликов, а точнее вообще для всех опубликованных, мы изменили описание этих видео видео. Также туда включили весь список наших актуальных поддерживаемых ресурсов, включая интернет-магазины, соцсети и прочие платформы. То есть под каждым роликом в YouTube, в Routube и в Dzen вы можете найти этот список наших ресурсов и перейти по ссылочкам и подписаться на нужный из них. Я напоминаю, что 24 часа, но уже много лет подряд, совершенно бесплатно и без ограничений, мы оказываем вам консультативные услуги по интрудерам и бульвардам помогаем выбрать мотоциклы, починить, консультируем по товарам, которые мы производим и по запчастям и так далее. Также ролики, которые вы смотрите, тоже для вас совершенно бесплатно. В 2022 году YouTube для нас убрал монетизацию, которая была неким спасибо от вашего лица в лице YouTube. В связи с вышеуказанными изменениями мы сделали возможным выразить ваше спасибо нам в индивидуальном порядке. Теперь, если мы когда-либо помогли вам советом по выбору, ремонту, подбору мотоцикла, а также ответили на какие-либо вопросы, что мы собственно, делаем 24 часа в сутки без каких-либо ограничений, совершенно бесплатно, или вы просто не обращались к нам, но смотрите наши ролики и обслуживаете свой мотоцикл по ним, то выразить ваше спасибо вы можете переводом любой суммы на через систему Юмани найти ссылочку на эту систему вы можете на наш кошелек под каждым роликом на Ютюбе, Дзене или Рутюбе, открыв описание к ролику, там сразу же под описанием самого ролика находится небольшой текст и ссылочка на кошелек. Мы будем вам благодарны за ваше спасибо в любом эквиваленте. А теперь перейдем э, к основной теме нашего видеоролика. Теперь к вопросу, почему я объединил эти две детали в одном ролике. Дело в том, что непосредственно крышка, вот эта вот левая крышка двигателя, магнита, настрадает только в этом месте и только по причине деформации вот этого вот рычага, рычага переключения передач. Дело в том, что при падении на левую сторону, сам рычаг, когда касается земли, он изгибается самым немысленным образом. А еще изгибаются два вот этих вот болта, которые здесь находятся. Они крепят кронштейн водительской подножки. Они выдираются и изгибаются. Соответственно, подножка под различным давлением подходит вплотную плотной крышке, а чаще всего и пробивает, касаясь и пробивает ее. Вот именно в этом месте Поэтому в ролике По самостоятельному В одном из роликов по самостоятельному выбору М109Р, ВЗР, м 1800 r Я рассказываю Как раз о том, как определить Поврежден мотоцикл или нет И вот по меткам на этой крышке То есть здесь может быть Либо ремонтированное пятно, либо заваренное Либо просто, если было ДТП То здесь будет меточка то есть если мотоцикл падал на левую сторону достаточно хорошо, то обязательно рычаг приходил в эту крышку. Если крышку целиком не меняли, а на данный момент, вот 2023 год, новая крышка двигателя стоит 75 тысяч без доставки, то вряд ли кто-то ее будет новую покупать, да, то чаще всего при падении вы обнаружите такую метку, либо ремонтируемую, либо э, просто коцку, если она не пробила, но тем не менее она обязательно... Кроме будет. того, если нет примера рядом, то есть если мотоцикл у вас упал, исказилась, исказился рычаг переключения передач, и нет примера, как он должен быть вы... Э, на самом деле его вид То мастера, которые вам будут восстанавливать И вы сами, чаще всего прибегают К выпрямлению этого рычага Вот это пример да? Сделали почти прямую палку Потому что на большинстве мотоциклов но ну, Она примерно прямая Поэтому э, угадать, как она должна быть На самом деле, совершенно невозможно Не имея примера Вот, посмотрите, так выглядит абсолютно новое Он у нас есть в наличии Поэтому мы можем иметь образец. Кроме того, если вы делаете э, данные работы по восстановлению этой крышки рычага переключения передач в нашем сервисе, то у нас вообще для э, приведения в порядок вот таких вот э, рычагов переключения передач есть специальный стапель, где мы выгибаем его по образцу до достижения э, стоковых величин. Так вот, обратите, пожалуйста, внимание, что перед выпрямлением э, передачи, так сказать, Нужного, нужного, из, нужных изгибов Этому рычагу Хотя бы посмотрите это видео Или зайдите на наш сайт В разделе где рычаги Там есть фото данного рычага И посмотрите как он выглядит Если у вас нет возможности Посмотреть это на соседнем Или на мотоцикле приятеля вот. Но не делайте так Потому что переключение передачи Будет у вас осложнено чем Во первых само расположение Посмотрите как да, то есть это вправо и выше. То есть ногу нужно будет не прямо держать как вот от э, э, непосредственно от подножки, да, а подгибать мысок вправо и выше. Ну то есть это совершенно неудобно. То есть совершенно разные, видите. Поэтому ей нужно продавать правильные очертания. Кроме того, нижняя часть это тоже очень важна. Если она искажается, она чаще всего приподнимается вверх. Ну потому что вот... Так вот загибается рычаг переключения передач. Здесь идет сопротивление и получается, что штифт вот этот не изгибается, но вот эта часть поднимается вверх. А если этот штифт поднимается, вот эта вот, вот эта вот часть поднимается вверх, то вот там идет штанга переключения передач, которая идет на гуся, которая переключает саму передачу. И вот эта штанга будет поднята вверх. А что это даст? Это... Даст При включении первой передачи Если вот э, рычаг будет неправильно э, выгнут То вот эта штанга Будет вплотную К крышке двигателя И при включении первой передачи Видите, она и так поднимается Сама собой, чуть-чуть выше поднимается А если она будет изогнута То она будет упираться в крышку Двигателя И препятствовать включению первой передачи у меня часто бывают такие случаи, когда люди жалуются на коробку Хотят значит, приехать на ремонт коробки, а это дорогостоящий ремонт Я всегда рекомендую проверить, не падал ли ваш мотоцикл на левую сторону И не искривлена ли вот эта лапка рычага переключения передач И не упирается ли эта штанга в крышку двигателя Отогнув вот эту вот часть, просто даже не снимая вниз вы можете э, решить эту У проблему. У меня где-то было старое видео о, о причинах э, пере, проблем переключения передач. Там я рассказываю очень подробно про эту штангу. Ссылочка сейчас появится и в описании к ролику она будет. И соответственно, в самом ролике, но только на YouTube. Теперь к самой крышке. Обязательно вам понадобится при ее съеме, при, соответственно, при установке будущей, штатная прокладка этой крышки, потому что прокладка эта, ну, и, той, и левой и правой крышки двигателя является одноразовой и она в 90% случаев порвется у вас в том или ином месте. И вот как здесь сделано раньше, здесь явно она снималась, эта крышка, но были люди не готовы к тому, что порвется прокладка, и дополняли ее обрывы герметиком, этого делать не нужно. Во-первых, это при продаже мотоцикла, герметик профессионалы, конечно же, увидят и поймут, что собирали в колхозе крышки, и такого, ну, в принципе, двигатели, и такого не должно быть. Вот, это уже как бы, под сомнение ставит э, качество обслуживания мотоцикла. Ну и нет гарантии, что вот из-под этих вот заплаток э, у вас не будет сочиться бензин, а фу, бензин, простите, не будет сочиться масло. Потому что непосредственно под этой крышкой находится масло. И э, пробитие этой крышки означает то, что ездить дальше нельзя, нужно не, необходимо ее снимать и решать вопрос завариванием вот этих вот отверстий то есть там находится непосредственно общая э, масляная ванна на этом мотоцикле понятное дело что если вы производите данные работы у нас то о том что как будет выгнуто э, насколько правильно вот эта деталь, то есть рычаг переключения передач О наличии прокладки и прочих вещах Заботиться вам и думать не надо Здесь будет все сделано в лучшем виде Тем более, что для нас это работы рутинные Теперь вернемся к вопросу ремонта именно крышки Крышка магнита. Независимо от того, какая степень здесь пробития То есть есть здесь трещинка просто Или уже дырка непосредственно такого размера Либо побольше бывают вот действительно вот такие вот провалы ну, В зависимости от степени падения да, На какой скорости вот, пробивает по-разному Так вот, если даже вот небольшое такое пробитие То вот эту вот часть не нужно ремонтировать Ее нужно удалять и заплатка, даже если она большая, она обязательно наплавляется, а наплавляется она алюминием э, ровно, э, с большим запасом и по полной толщине. То есть не просто там заполняются трещинки, а именно делается большая заплатка э, с заходами на материал. Ну, естественно, заходы будут видны только с обратной стороны. С этой стороны э, выводится все вровень, э, ровно по структуре самой крышки. Вот, не будет никаких ни вмятин, ни изменений конструкции поверхности. Причем на сварку это все отдается вместе с крышкой. Э, вот эта декоративная крышка э, магнита она закрывает здесь буквально вот технические части и ее отсутствие никак не повлияет ни на что она откручивается и даже меняется на декоративную по той простой причине что она просто закрывает вот эту вот эту вот эту гайку вот и э, при ее удалении ничего естественно не польется но она нужна не, не пойдется масло имеется в виду, но она нужна для того, чтобы при э, ремонте вот этой части не пошло ни в ту, ни в другую сторону э, некорректное искажение вот этой поверхности, то есть для проверки. Значит, что мы будем делать с этой крышкой? Вот эта часть будет удалена, здесь будет сделано э, просто аккуратное отверстие, и оно будет заплавляться алюминием. Если вы переживаете, что это будет видно Нет, здесь никакой точки не будет Это все Алюминий, сами понимаете, что не ржавеет Как и сама крышка Даже если мы вскроем поверхность, уберем хром То там под ним находится мети и алюминия. Они тоже не потемнеют Никак не исказятся по цвету И заметно это будет Только в том случае, если знать, что Это повреждение есть И вы будете искать То есть даже если это сделано Качественными, хорошими руками вы все равно сможете найти этот след от ремонта при выборе самостоятельного, например, мотоцикла да, и сказать, что вы говорили, что типа не было падения посмотрите, а вот это вот, что у вас, зачем крышечка ремонтировалась -то? понятно, что падение было но тем не менее, если сделано классно то просто самостоятельно, если не искать, найти будет невозможно вот, например, у нас на вот этом мотоцикле не хватало там будет просто плохо видно вот было не хватало вот такого вот куска и ремонт у этой крышки уже два года а у нас никаких потемнений ничего нет единственное что переход есть да это вот где алюминий полированный заплатка переходит в хромированное покрытие через слой меднения. то есть я говорю как вот гальваника Гальваника наносится, вот хром, он и есть, гальваническое покрытие, он наносится не просто так на алюминиевую поверхность, а сначала не производится, а потом уже нанесение хрома. И вот когда мы полировали, да, здесь вот есть краешки, краешки меди. Но это настолько не видно издалека, что не придается этому значению никак. Вот. А сама поверхность абсолютно идентична новой, то есть никаких ни зазубренных, ничего, вся, вся поверхность, структура восстановлена. Вот я говорю, это уже два года, и вот это все выглядит, хотя здесь была огромная дыри. Почему не гальванировать эту крышку, не восстановить и не гальванировать? Потому что гальваника сложный процесс и очень дорогостоящий. Вот, например, гальванировать эту крышку будет... Стоит, ну, я думаю, что руб... на данный момент рублей 20, а может быть и больше. Кроме того, производства промышленные, запрещенные близ городов и так далее. То есть нужно будет куда-то отправлять, именно чтобы вот гальванировать. В общем, овчинка, выделки не стоит. Проще купить бэушную крышку за полцены от новой, то есть за 35-40 за тысяч рублей, можно поискать. И приобрести но обратите пожалуйста внимание чтобы она не была уже э, восстановленная потому что она не будет стоить этих денег потому что вы из своей можете за гораздо меньшие деньги сделать восстановленные чем восстановленную покупать а найти э, крышку на разборе вот эту крышку двигателя э, неповрежденную ну, фактически невозможно потому что если мотоцикл под разбор то она уже пострадавшая либо с поцарапкой либо уже восстановленная либо пробитая ну то есть шанс есть но шансов мало поэтому в 99% случаев прибегают к восстановлению крышки, наплавлению, как я еще рассказал, алюминия и полной полировки. То есть здесь будет идеально гарантированная идеальная поверхность, но с небольшой, с небольшой меточкой да, по отличию хрома от полированного алюминия и с небольшой границей. Меди, ну что совершенно приемлемо при таких ценах на данный, на данный товар, на данную запчасть. Еще один важный нюанс, почему не делается гальванирование этой крышки, потому что гальванирование производится путем окунания, погружения детали целиком в гальваническую ванну. Соответственно, в жидкость получается, да, деталь вы опускаете в жидкость. На что коснется эта жидкость, того, на то оно и прилипнет. А здесь куча всяких вещей, которые там пошипнички прочее, прочее, прочее, которые нужно выпрессовать, закрыть места, на которые не должна попасть гайваника и так далее. То есть, чтобы промышленно правильно хромировать, в простонародье говоря, эту крышку, вот, нужно... Танец с бубнами, никто за это дело не возьмется, только если там, не знаю, лично, индивидуально кто-то работает на этом производстве и себе это будет делать, да и то, скорее всего, плюнет и скажет, давай-ка я все это дело заварю. И еще момент, крышка, она снимается очень трудно, поэтому посмотрите лучше в мануале правильный процесс снятия установки демонтажа этой крышки, потому что она примагничивается. Вот, ее не просто так сдернуть. И обратите внимание, что э, постоянно выпадает одна шайбочка. Пожалуйста, если вдруг она выпала, то ее найдите. Или про проверьте, что она не упала э, со штифта, который находится там на двигателе. Вот, сейчас э, просто она находится у меня не перед глазами, но э, она либо вставляется, либо в эту нишу, либо в эту перепутать невозможно просто она определенного размера и она вставится только в одну из них скорее всего если я не ошибаюсь то она вставляется вот сюда также бывает что при снятии этой крышки ну не подготовился извините не под рукой она вспомнил про нее но ее сейчас рядом нет при снятии этой крышки она иногда остается там внутри вот. И когда вы передаете на сварку и так далее, она может выпасть в самые неудобные моменты, вы за этим не проследите Поэтому обязательно обнаружьте ее, либо когда она сама выпала, либо здесь ее обнаружить, либо она будет на штифте на двигателе висеть Снимите, отложите, без нее собирать нельзя Но опять же говорю, что обнаружить откуда она выпала очень легко, она либо сюда, либо сюда вставится ну, Скорее всего сюда все в голове держать не могу, если что, мануал там есть э, все по картинкам. Ну и так тоже разберетесь. Теперь я удаляюсь э, для непосредственно проведения процедуры по ремонту этих деталей. То есть крышечку мы будем заваривать, обязательно сейчас все покажу, э, как это получится у нас. Ну и выгибание рычага. Процессы я не буду снимать, сами понимаете, потому что сварку мы с вами фиг снимем, только ослепнем вот, а рычаг переключения передач ну что вам смотреть, 15 минут как я буду гнать, э, гнуть э, на стапеле ну стапель вы не будете в любом случае делать поэтому как он выглядит, ну что там железяка сваренная, ржавая вот, он вам не нужен, если вы не занимаетесь этим постоянно, вот в выгибании именно таких э, рычагов э, переключения передач, мы то этим занимаемся, да, поэтому нам такой стапель нужен поэтому вам будет достаточно даже этого видео и как, вот еще раз можете прям этот момент запечатлеть, как выглядит по-настоящему новый рычаг, в каких он изгибах, либо посмотреть на сайте. Ну а мы сейчас покажем, что у нас получилось в итоге. Еще немного отвлекусь. Я только что заметил, что я назвал втулочку, которая сюда должна вставляться, шайбочкой. Это неправильно, извините, мое косноевичество. И еще. Вот эту вот прокладку, она часто пригорает. Пригорает она. В большей степени потому, что при ее установке этой крышки саму прокладку чем-нибудь дополнительно пробазывают. Например, герметиком или э, маслицем, или литольчиком. Но для того, чтобы она просто ее приложить и чтобы она не падала в одной установке. В этом случае она максимально проблематично пригорает. Вот Задача э, у вас очистить поверхность перед установкой новой прокладки вот именно вот до такого нульсового металла но ни в коем случае не повредив его. Ручную вы будете делать это или механическим способом, но главное очистить вот такую такой поверхности, но не повредить, не поцарапать саму кромку. Ни в коем случае. Но нагар весь нужно удалять обязательно. Итак, вот что у нас получилось. По итогу, отличий старого, ранее погнутого от нового, фактически нет вы даже наверное не угадаете я подскажу вот это вот новый это вот тот который у нас был абсолютно идентичный считайте что новый у нас единственное из повреждений осталось это только от первых правок кто до нас э, делал из этого кронштейна прямую палку И вот здесь вот так вот прижал металл Но с этим мы к сожалению ничего не сделаем если мы здесь заполируем начнет оживеть так вот с этим все понятно так это у нас образец теперь что касается крышечки крышечка восстановлена вся поверхность все ровненько аккуратненько как он вот был овальчик так оно и есть как видите что вот здесь вот при определенном угле зрения да видно как переходит вот это полированное алюминий а здесь вот кровь и вот вся эта полировка переходит через гнеднение как я говорил вот. Этого, к сожалению, не избежать Но, тем не менее, это по цвету Больше никак не изменится Ну, естественно, это гарантированное Восстановленное покрытие Которое у вас никогда не потечет Так, э, собственно Что у нас с обратной стороны С обратной стороны тоже все с запасом Как я и говорил, часть удалена Была поврежденная, вырезана С большим запасом Видите, по всей поверхности Все проварено Сделано все очень аккуратно а вот так, э, снято механическим способом, Ну мы опять же это делать умеем, у нас уже специально под это э, есть материалы, которые мы используем, вот, снято, э, снят нагар от прокладки старой. И если вы хотите все-таки поставить новую прокладку, и так, чтобы она у вас не падала да, с крышки, ну, используйте в некоторых местах особенно наверху, да но ну, просто помажьте ну, смазкой например литолом да литол он так не позволит ей пригореть вот он самоуничтожится при прогреве вот но именно когда надеваете если вы смажете литольчиком то она приляжет и кое-как прилипнет не будет у вас отпадать просто при представлении крышки в общем если вы делаете это самостоятельно, то информации для правильных э, работ, качественных у вас предостаточно. Если вы будете делать это у нас, то знаете, куда обратиться. Кроме того, вот как, например, вот эти вот э, детали нам прислали из Санкт-Петербурга. Вы можете точно так же, если у вас нет возможности привести мотоцикл, приснать, присылать нам их на ремонт обычные почты там с деком и так далее ну, в общем по договоренности и мы соответственно вам э, произведем все эти работы гарантия на вот это вот все пожизненное ну и в качестве вы не будете сомневаться также если вы вдруг захотите приобрести данную крышку новую или был бы иногда у нас бывает но очень редко поэтому э, всегда у вас есть возможность 24 часа в сутки поинтересоваться если она или нет Рычаги у нас бывают на продажу БУ уже выпрямленные, восстановленные. Всегда в наличии, почти всегда в наличии новые упаковки. Вот, если вдруг даже заказать соберетесь, ну в зависимости ли у людей какой бюджет, можем и помочь с заказом новой крышки. Новая крышка, как и все детали с завода, Сузуки, родные, мы можем вам под заказ оформить с 18% скидкой от цены Мегазипа. Вы даже сами можете посмотреть, зайти на Мегазип, нужные вам детали. Это касается только Suzuki, Intruder и Boulevard мотоциклов. На другие у нас таких скидок нет моделей и марки. Так вот, можете на мегазите собрать свой заказ, посмотреть сколько общая сумма, не считая стоимости доставки. И вот от этой суммы минус 18% это цена, по которой вы можете эти детали заказать через нас. В общем, либо привозите мотоцикл, либо присылайте детали, в любом случае договоримся, обращайтесь. Меня зовут Павел, intruderterlife.ru. Теперь под каждым роликом, напомню, что находится список всех наших интернет-ресурсов. Переходите по ссылочкам, подписывайтесь, где вам необходимо, где вам удобно. Также теперь есть ссылочка под каждым роликом для ваших «Спасибо» в виде перевода любой суммы, поскольку нет монетизации у видео теперь. Вот. Ну а в основном 24 часа в сутки, 7 дней в неделю обращайтесь. Все консультации для вас без ограничений, бесплатные. Всем пока!